Здравствуйте, с вами Тамара и сегодняшний расклад для стрельцов на вторую половину июля 2021 года. Ну что ж, мои дорогие, начнем. Под колодой, под колодой у нас шестерка мечей. Ну что ж, переход, переезд, уход из какой-то негативной ситуации, стремление достичь вот этого вот другого берега, берега, где вы будете счастливы. Это может быть отношения, закончить отношения, уйти из отношений и как бы, может быть, даже переехать, уйти из этого дома, переехать в другую страну, в другой город, в другой регион. Уйти с работы и как бы, может быть, найти себе лучшее место. Это может быть даже психологический переход, когда мы уходим от негативного мышления и становимся более позитивны. То есть мы воспринимаем жизнь намного более позитивней, то есть работаем над собой или пользуемся like, услугами. Психолога. Давайте посмотрим, как эта карта проиграется с основным раскладом. Тема, тема двух последних недель июля для вас, для стрельцов. Это четверка посохов. Предпоследняя неделя и у нас карта суда и справедливости. рыцарь кубков. Десятка мечей и карта императрицы. Восьмерка посохов, королева кубков, карта дьявола и карта мира. Ну что ж, самая главная карта, тема, тема двух последних недель у вас четверка посохов. Четверка посохов это карта стабильности в первую очередь. Нумерология номер четыре. Это четыре угла, то есть четыре точки опоры. Мы крепко стоим на ногах. Это может быть на самом деле ваш дом. Может быть, вы планируете празднование новоселья или покупка дома, продажа и расширение своего жилья. Но это еще и романтическая карта. Карта, говорящая о предложении руки и сердца, подготовка к празднованию свадьбы или обручения вот по этой карте. Либо какого-то большого, может быть, юбилея, какого-то празднования в вашем доме, может быть. Все очень позитивно. Если у вас, например, это не ваша свадьба или обручение, может быть, свадьба ваших детей или внуков вы можете получить очень и очень благоприятная известь для тех у кого есть какие-то судебные вопросы вы можете получить решение суда в вашу пользу может быть давно подвисли эти судебные разбирательства наконец-то вы получите решение что-то ну, юридическое, но что-то вас очень очень обрадует. Если это не юридический вопрос, может быть у нас иногда карта суда и справедливости, это кармическая справедливость. Вы вот судьба сама как бы разрешит все, расставит. Было что-то несправедливо в вашей жизни по отношению к вам, кто-то был несправедлив. Судьба все, вот карма все расставит на свои места. Вы получите вот эту вот приятную новость, хорошую новость о том, что что судьба сама распорядилась и, если надо, наказала кого-то или разрешила ситуацию вот, в вашу пользу. И очень созвучно с этой картой карта Десятка мечей. Карта, которая, кстати, несмотря на то, что, видимо, сам процесс вот этот вот юридический или, или вот этого вот кармической несправедливости, он был очень болезненным для вас. Для вас это было как предательство, как нож в спину по Десятке мечей. Он даст вам возможность, потому что Десятка – это конец цикла, который говорит, что ну все, теперь пора можно просыпаться. Теперь можно вставать и излечиваться, излечиваться от этих и вот эта вот э, новость, известие, э, информация, чтобы это не было, оно даст вам возможность начать выздоравливать, э, выходить вот из этого состояния десятки мечей. Причем не просто выздоравливать, но еще вот карта тут же рядом императрица. То есть, наконец-то стать женщиной для женщин, наконец-то э, воспрянуть духом, наконец-то заняться собой, что ли. Для мужчины, если это вот касается вас, то, может быть, вам поможет какая-то рядом с вами, появится женщина, вот, вот красавица, императрица, которая тут же вас поддержит, даст вам вот какую-то поддержку, может быть. Еще давайте поговорим про карту императрицы. Во-первых, в первую очередь, это карта управляется Венерой. Венера – планета красоты, то есть тут вот... Человек, может быть, занимается в области красоты, у нее свой салон, у нее свой косметологический кабинет, может быть, может быть, она дизайнер, может быть, что-то, что связанное вот с проектированием, с дизайном, с красотой. Причем императрица, она владелица, то есть она императрица, она владеет чем-то. Еще эта карта, карта фертильности карта беременности, может быть, кого-то новость о беременности свалит на повал, вы неожиданно, как бы, особенно мужчины, может быть, вам ваша женщина скажет, что вы она в положении, у вас прям вот прибьет, Может, вы не, не планировали этого, тоже может быть. Но а, тут у нас не только фертильность, это еще плодотворность, плодородие. То есть, может быть, вы надеетесь на то, что вы вот, как бы излечитесь от этих душевных ран каких-то, и сразу у вас все дела пойдут, Сро сразу у вас все будет так, как вы здоровы, то и дела ваши здоровые. То есть, у вас все вокруг вас начнет как бы развиваться в бурном темпе как бы. Следующие две карты, последняя неделя июля для вас, восьмерка, ну вот тут у вас все как раз и закрутится, восьмерка посохов, это карта активности, это занятости, туда-сюда, кто-то будет вести какие-то переговоры с королевой кубков, королева кубков это женщина элемента, воды, рыбы, раки, скорпионы, либо влюбленная женщина, любая женщина, но влюбленная. Ну что тут, могут быть поездки друг к другу, переговоры постоянные по интернету, по видео видеозвонки, телефонные звонки какие-то. Если это не любовь, то тут может быть, кстати, поездки могут быть, перелеты, если вы, например, у вас расстояни... отношения на расстоянии. Если это работа, то может быть работа связанная вот с этой женщиной какая-то, у вас постоянная какие-то, но у вас очень хорошие отношения. Тот, кто держит чашу, это всегда позитив. Это всегда чаша полная каких-то позитивных эмоций. Вам могут предложить какую-то либо поездку, либо работу, связанную с перелетами, с частыми поездками, либо работу на удаленке, то есть, вот это на удалении, то есть через интернет, через что-то вот такое вот. Но это либо в медиа, то есть связанное с телевидением, радио, что-то такое, передача информации, блогерство какое-то. Все это будет связано вот с этой женщиной. Ну и э, две последние карты. Два старших аркана для вас. Карта дьявола и карта мира. Две совершенно противоположные карты. Карта дьявола карта соблазнов. Но это еще карта старший аркан представляет знак зодиака козерогов. Для кого-то кто-то из козерогов будет очень значителен Ну и э, если нет, то э, если у вас были какие-то, э, я не знаю, проблемы. Проблемы, например, с алкоголем. Проблемы с игровой зависимостью. Проблемы с... Э, Трудоголик, человек-трудоголик, то все это завершится. Может быть, кто-то прошел курс какой-то реабилитации, что-то, что-то работали над собой, работали со специалистами. И вот это все уже как бы завершилось, потому что карта мира это и есть успешное завершение цикла. Я вышел из этой зависимости. Можно вот так зависеть от человека. Причем от человека, который мы знаем, что он плох для нас. То есть там может быть всякое, плохо на нас действует, нездоровые отношения какие-то. И вы завершили это, успешное завершение. Даже само завершение, оно уже успешное, то, что вы завершили. Причем эта карта еще не только завершение, это еще и расширение. Когда мы заканчиваем что-то, оно дает нам возможность дальше, двигаться дальше. То есть закончили институт, получили диплом, значит, у вас есть возможность расширить свой вот трудовой опыт, то есть найти работу получше, чем вы до этого работали. Все, что связано с картой мира, это связано, например, с поездками за границу, с миром, посмотреть мир. Если у вас свой бизнес, например, то, особенно если это передача информации, то, может быть, у вас, вы работаете с иностранными партнерами, либо вы для них иностранный партнер. Командировки могут быть куда-то за границу или в другую страну, частые поездки какие-то, предоставление услуг, товаров куда-то за границу, для людей, желающих иммигрировать. Это, кстати, карта, говорящая об успешном завершении цикла подготовки документов, то есть получение паспортов, получение виз, разрешение на выезд, что-то вот это вот такое очень и очень позитивное, причем в череде старших арканов это стар, самая последняя карта, то есть завершается в ваше вот это вот э, э, цикл весь цикл э, прохождения кругов Ада <laughs> завершился, <laughs> причем довольно успешно для вас и э, очень созвучно с этим карта, кстати, шестерки мечей переезда я ухожу, я переезжаю. А под этой картой у нас еще и карта двойка кубков. А вот туда, куда вы переедете, там вы можете встретить, особенно если вы уходите из отношений, вы там можете встретить свой вот, вот этот вот душевный союз человека, который будет вам вот вашей второй половинкой. Давайте посмотрим, что добавит к этому раскладу э, карта Ленорман. Карта мышки, карта белого медведя и собаки. Ну что ж, помощь, помощь, помощь от друзей, помощь от какого-то влиятельного человека. Будьте внимательны, кто окружает вас, это вам позыв, это не главное ваше послание, но есть кто-то рядом с вами, который ваши ресурсы куда-то уходят на сторону, Иногда это дети, иногда это наша вторая половинка, которая ничего нам не говорят, но деньги тихо-тихо куда-то на сторону уходят. Или вы сами незаметно тратите на кого-то или на что-то. Но помощь рядом с вами, я еще раз хочу повториться, карта белого медведя – это человека влиятельного, постарше, который может вам подставить вот эту ножку, то есть помочь вам добиться чего-то. И тут же, кстати, причем это может быть ваш близкий, человек, то есть близкий друг, кто-то знакомый какой-то, очень такой близкий, потому что карта собаки. собаки это Собака – это верный друг, то есть не подведет, всегда будет рядом с вами. Оракул мудрости для стрельцов. Happy, happy, happy. Карта счастья. Ну вот, Давайте ее рядом с карты мира положим, с успешным завершением. Она очень созвучна. Вот так вы будете себя чувствовать, когда ваш цикл этот завершится, когда случится все то, что вот как бы предсказывает вам карты Ленормана, и карты Таро и Оракул Мудрости, и последняя карта – Эзотерический Оракул. Еще одна радуга для вас, радуга – символ счастья, еще одна четверка для вас, потому что у вас уже есть эта карта такого четверка посохов, эта карта очень однозначная, это карта строительства фундамента, это достижение чего-то, стабильности. опять-таки семья на этой карте, номер четыре – стабильность для вас, фундамент, ну, очень-очень как бы…